Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация BBC предвзято освещает события в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Все, тотально все, что идет о России, это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности», отметила Захарова. По ее словам, речь идет об тенденциозности, предвзятости и ангажированности материалов корпорации. При этом она отметила, что о самой Великобритании новостей недостаточно. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.